И главная тема, которая в каждом сквозит, в каждом письме из тюрьмы, да, в, в описаниях разговоров с вертухаями тогдашними. Помните, какая главная тема? Скоро местами будем меняться. Вот о чем речь. -то. Скоро местами будем меняться начальник Чукотки, я уже приводил, когда он говорит, сначала он тебя их ептагим, их, теперь ты его их ептагим. Вот ну, так мир устроен. Так что в любом случае, что бы там ни случилось, да мы будем их ептагим, их, у нас нет никакого другого варианта. да И вот еще я прям специально... Тот я на память внеурочно как-то запустил, а хотел я другой стихотворение прочитать, разрешить. прочитаю Бальмонта стихотворение, ну или Бальмонта, как правильно, я до сих пор, кстати, не знаю, везде ударение на Бальмонт, но с детства мы называли Бальмонт. И вот стихотворение называется «Наш царь», написано оно в 1907 году.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 Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит вставный шафот Это не я сказал, это Бальман сказал в седьмом году. Поэтому, когда говорят, боже мой, царя прибили, а он в седьмом году мог бы это у Бальман прочитать, и знать, чем это закончится. Точно так же, как Путин должен сейчас все это видеть, читать и знать, чем это закончится для него и для его семьи.